Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и, конечно, зрители. Меня зовут Тайна НЛО. Последнее время я вам показываю очень интересные видеокадры. Но суть в том, что заключается эта страшная история, которая вас, наверное, напугает. Никогда не подходите к объектам НЛО, они очень опасны, и множество таких необычных действий военные уже на себе ощутили. И это факт. Почему НЛО? именно защищает планету Земля. И кстати, множество очевидцев и даже просто прохожие видели, как объект НЛО может убить не только человека, но и животное. Такой случай произошел в Сибири. Охотники увидели оленя, а рядом с ним находился желтый яркий свет, как будто шарик. Когда они начали целиться в этого оленя, то увидели, что рядом с ним находится этот огонек. И только олень дотронулся как-то до него, он сразу намертво упал. В общем, такие необычные обстоятельства происходят не только у охотников, но и у военных. Не так давно было сделано необычное открытие. Под водой нашли необычный город, древние археологи и ученые не поверили своими глазами, что это реально город. Они туда отправили специальную группу водолазов и ужаснулись, когда водолазы подняли необычный артефакт. Этот артефакт напоминал на необычную чашу, которая была обрисована необычными рисунками, а вокруг этой чаши были поставлены изумруды. И это фактически странный путь, когда они начали спускаться еще, то увидели необычное Надпись, которая похожа, что на греческую, что на римскую. Кстати, на этом месте еще было найдено несколько рисунков, которые люди поклонялись огромному великану. И этот великан был похож на инопланетянина. Кстати, и их множество действий расположено не только в этом месте, но и других. Такой необычный город приманил этих археологов не просто туда, а именно в действие разлома нашего основания, и они ужаснулись, когда увидели суть этой картины. Через несколько времени люди, археологи, ученые, решили опять спуститься, но этого города уже не было. Как это объяснить, очень тяжело. Множество говорят, что это город-призрак. Он появляется в тех местах, где людей нет. Но на самом деле, ученый достал с-под воды необычный артефакт, похожий на сердце. Не зная того, что за артефакт, но они оставили в специальном лаборатории. После нескольких дней изучения этого артефакта, они ужаснулись, что этот артефакт, напоминая сердце, был создан, вы не поверите, из такого изумруда, что на земле его и нету. Он был приделан к необычной стене, где было множество рисунков, как будто это необычное явление дает процветание этому городу. Конечно, это рассказы только ученых, но видеодоказательств нету. Но почему люди страшатся объектов НЛО? Помимо того, что они очень, они очень опасны, они могут влиять на человека. Был такой случай, который случился недалеко от маленького, можно сказать, городка, который находится в Канаде. Там же объект НЛО упал на землю, и местный житель увидел, подошел к нему... Жена увидела, как он дотронулся до этого объекта и стал как не свой. Он подошел к жене и начал расспрашивать все какие-то необычные вопросы. Жена стала паниковать, вызвала сюда полицию, но этот человек убежал. Через несколько времени его нашли. Нашли мертвым. Суть в том, что, скорее всего, пришельцы управляют человеком, селяются. И могут манипулировать его действия. Но суть в том, что местные полицейские увидели, что у него не было языка, глаз и несколько органов. И это очень странно звучит, что тело его было целое. Как будто изнутри все это сгорело или исчезло. Помимо того, что множество очевидцев считают, что пришельцы добры и пытаются наладить контакт это все игра или какая-то необычная история, которую придумывают каждый на своем пути. Но на самом деле эта история заканчивается только одним концом. Мы не понимаем, о чем здесь происходит. И мимо того, что множество очевидцев считают, что пришельцы это враги, и правильно делают. Они сталкиваются с необычным врагом, который никогда еще не видели, да и не увидят. Пока что они скрытно действуют и работают. Но суть в том, что уже они открытую, показывают свою мощь, которую люди постоянно пытаются изменить. Вот такие необычные истории, дорогие друзья, и будьте осторожны, если вы пошли за грибами, или на охоту, или на рыбалку. Они везде. Никогда не трогайте то, что вы не знаете. Ну, а с вами был Тайный НЛО, и я прощаюсь.